Заработок на выполнении заданий. Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Павел, и в этом видео я хочу рассказать вам о сервисе, на котором можно зарабатывать на выполнении заданий. Сервис этот называется «Лайк и срок». Это именно сайт, на котором можно как зарабатывать в социальных сетях, так и размещать свои задания, и раскручивать свои аккаунты в социальных сетях. То есть здесь а, для заработка не нужно никаких вложений. Вы просто регистрируетесь здесь и начинаете выполнять задания а, в всех этих социальных сетях, которые здесь представлены. Для регистрации нам нужно нажать на вот эту кнопку «Регистрация». Ссылку на этот сайт я оставлю в описании под этим видео далее здесь нам нужно придумать наше имя пользователя далее писать адрес электронной почты ниже придумать пароль и еще ниже повторить пароль нажимаем кнопку создать пользователя далее у нас открывается наш кабинет то есть я здесь работаю уже достаточно долго на этом сервисе наверное уже около года и в принципе, очень даже им доволен. Итак, для того, чтобы нам начать здесь зарабатывать, нам нужно перейти в раздел «Социальная активность». И здесь нам представлены все социальные сети, в которых мы можем зарабатывать. То есть, здесь очень много различных заданий, много социальных сетей. И если почитать отзывы на форумах, а именно на таком форуме, как mmgp.ru, то есть здесь люди пишут, что можно зарабатывать. Вот, накликать наверное можно от 2 до 3 евро в сутки. В принципе, я думаю, что э, для заработка без вложений это в принципе очень даже неплохо. То есть как это делается? У вас должны уже быть ранее зарегистрированы все аккаунты в этих социальных сетях, то есть Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники. YouTube, Skype у вас должен быть, но на Skype здесь задание не оплачивается, то есть вы просто можете набирать себе здесь контакты, а для просмотра веб-сайтов вам, в принципе, аккаунт не нужен, то есть вы можете так просматривать сайты из этого сервиса. Далее вы переходите в ту социальную сеть, на которой хотите зарабатывать. Давайте я покажу на примере YouTube именно на просмотрах видео нажимаю просмотры вот у меня открывается список всех заданий здесь написано название ролика далее цена сумма здесь указана в евроцентах и вот нажимаем на кнопку просмотр у нас открывается такое окно снова кликаем сюда запускаем видео и здесь нам нужно просмотреть его 15 секунд все нажимаем кнопку закрыть и вот, баланс у меня увеличился на 0,005 евроцент. И таким образом мы выполняем любые задания. То есть, то есть, на примере ВКонтакте, давайте я покажу, вот есть э, вступление в группы ВКонтакте, очень много заданий, как мы видим, но я думаю, что ВКонтакте лучше более чем 100 заданий день не выполнять, так как ВКонтакте очень часто блокируют за то, что а, вы проявляете очень большую активность. Вот, здесь нажимаем подписаться, открывается такое окно, нажимаем снова подписаться и все, задание выполняется, то есть все очень быстро и удобно. Так что, друзья, вот такой вот замечательный сервис. А, единственный, наверное, минус у нас в этом проекте это то, что Минимальная сумма на вывод здесь составляет 30 евро. То есть я думаю, что за месяц в принципе вполне реально эту сумму заработать. Ссылку на этот сервис я оставлю в описании под этим видео. <coughs> Регистрируйтесь и всего вам доброго.